У нас местный бродвей Калканский на улице Стыкол. Очень много магазинчиков. Маленьких магазинчиков. Сейчас пройдемся вдоль. Посмотрим. Каканский бродвей. Вот слева и справа магазинчики, магазинчики, магазинчики. И достопримечательность Коганда – это свистящий, шумящий ветер, который здесь практически постоянно. Вся улица утыкана такими магазинчиками Самсунги Хуавери Дальше пройдемся, посмотрим, что здесь интересного есть. В принципе, так вот где-то километра, может быть полтора километра. солнечно но чувствуется все равно прохладный ветер немножко температура упала Большой получился видеорепортаж.